добрый день уважаемые подписчики хотим вам сегодня презентовать серия адакта фан койла иного производитель италия данный фан кол высоконапорный здесь установлен инверторный вентилятор центробежный следует отметить что данный фан кол может монтироваться как вертикально так и горизонтально здесь у нас вот сбоку силовая часть вот слот Установлен это Wi-Fi-модуль. Вот здесь у нас теплообменник, его немножко плохо видно. Хочу показать вам, что все проклеено, боковые стеночки и задние, все здесь Так как фанкол работают у нас и на отопление, и на охлаждение, у нас, соответственно, есть трубочки для отвода конденсата. Сейчас я вам покажу, какой идет пульт. Вот так выглядит коробочка. Пырышки-пупырышки. Пультик. Видите, на пульте есть возможность управления скоростями. Авторежим, ночной режим. Выбор сезона, зима, лето, включить, выключить, ну и, соответственно, плюсик-минус, увеличение или понижение скорости. У нас уже стоит Wi-Fi слот. Ну, вот так вот он выглядит. Еще раз хочу обратить внимание, что это высоконапорный фан -койл. И есть возможность монтировать его как вертикально, так и горизонтально. Подписывайтесь на наш YouTube канал, пишите комментарии, чтобы вы хотели бы узнать о инженерном оборудовании. Ставьте лайки!